мотор ну что ж я думаю что мы можем уже начинать уважаемые друзья время 10 часов по москве добрый вечер доброе время суток мир и мы как всегда со светочкой лавровой рады вас приветствовать с нами на прямом эфире, чувствуем вашу поддержку, чувствуем активность и даже а, ощущаем, что вы соскучились. Мы тоже по вам скучали. Друзья, и для вас у нас сегодня очень много сюрпризов, много новостей. Ну а пока давайте здороваться вместе со Светой. Светуля, привет! всем здравствуйте! Приятно с вами. Прям уже, уже как дома. Каждый четверг у меня уже стоит в планах, что обязательно с вами на эфир. Да, я тоже уже, это все уже отработано, как почистить зубы по утрам, вот, однозначно, Светочка, рады, рады тебе, мы, конечно, с тобой стали все чаще и чаще встречаться, но я думаю, что так как наши слушатели, наши активные друзья уже подготовили вопросы, мы начнем с них. Мне самой зачитать, как удобнее будет? Девочка, мечтай, если ты уже получила, я сейчас буду переключаться. Ага. Ага. Угу. Ольга спрашивает. Здравствуйте, Светлана, хотелось еще раз пройти по теме ревматоидный артрит. Как проработать свои мысли? Я в затруднении, болезнь привела меня к инвалидному креслу. Ольга, ну эта тема достаточно широкая, мы сейчас ее, ее как минимум нужно час проговаривать, потому что это достаточно глубокая тема. Я так понимаю, что для женщины это, скорее всего, это авторитарность. Авторитарность вашей мамы, авторитарность вас, авторитарность именно непроработанных своих запретов. Вы очень много себе по жизни запрещали, очень много взваливали на себя и даже в какой-то в каком-то роде не позволяли кому-то кому-то делать какие-то вещи, какие-то поступки, какие-то э, какие проявления. То есть вы настолько готовы были все взваливать на себя, и, возможно, даже у вас до сих пор есть. Вот, вам э, это люди, которые очень часто доказывают всем, в том числе и самому себе, что я могу, я смогу, я докажу, я сделаю, я сумею. И это, э, это очень часто... Люди с таким сильным характером, которые не могут сам, для самого себя сделать какую-то слабинку. Вот. И так их начинает вот скручивать тело. Это если в двух словах. Как проработать себя? Я не знаю, если вы есть в закрытом клубе, то, может быть, вы туда добавитесь. Мы там прорабатываем такие темы более глубоко, потому что... На обычных эфирах, как бы я сказала эту тему, проработать индивидуально человека, ну, наверное, очень сложно, либо это нужно весь эфир посвятить только вам, либо это консультация, либо в клубе мы об этом говорим, выберите, как вам будет удобнее, и тогда мы можем с вами поговорить, потому что здесь как раз пишут, что мысли к инвалидному креслу какое имеют отношение? Без болезни от еды, а не от мыслей. Ребят, мысли у нас и еда это практически одно и то же. Что такое еда? Еда это искусственно придумано в нашей жизни, а то, что искусственно придумано, то очень сложно убрать. То есть, смотрите, если, например, у меня есть телефон, да, я его могу убрать, потому что он есть. А если у меня в этой руке нет яблока, то мне его очень сложно убрать, потому что его изначально нет. И то же самое о еде. Это искусственно навязано нам проявление нашей силы, нашей заботы, нашей, нашей жизнедеятельности, трудоспособности. Поэтому очень сложно от этого избавиться. И это в первую очередь, конечно же, зависит от мыслей. Вот. Если коротко, то, наверное, вот так. Да, у нас прям так уже по взрослому все идет. На самом деле люди начинают многое понимать, и даже сами наши участники уже э, практически готовы как консультанты отвечать. Очень радостно. А вот, ребят, но знаете, Свет, если у тебя сейчас нет вопросов с Инстаграма либо из, может быть, из какого-то закрытого чата, то я хотела бы кое-что объявить. Давай, давай объяви, а я пока переключусь, если что, на вопросы. Хорошо. Да, не, ну я объявляю и тебя обязательно, конечно да. же, призываю подключиться. Да. Вот, уважаемые друзья, я помню, что, ну, наверное, крайние пару-полтора месяцев, вы всегда интересовались, когда же мы встретимся на его, когда же Светлана организует ретрит. Когда это будет, когда это будет. И мы еще даже не знали об этом в октябре. Соответственно, ноябрь вроде бы как-то шел на раскачку. Но чем больше вас спрашивала и интересовалось, тем мы, конечно же, больше понимали, что от этого не уйти. Соответственно, прижав Светлану мысленно в угол, мы стали ее пытать, когда мы это сделаем. И знаете, в общем-то, сначала дело отодвигалось далеко, далеко за Новый год. Далеко, я вам скажу, даже не январь. Вот. И так как мы поняли, что есть момент, да, и настоящий момент неизбежен, и после того, как действительно свете некуда было деваться, и мы поняли, что если позже идти, это конец декабря и январь, это просто баснословные цены, потому что вообще бы никто бы не мы, не мы, мы бы просто не, не, не взяли бы эту цену, не смогли бы. А так как сейчас есть возможность, скажем, и прекрасного места, и более-менее оптимальной цены, мы скажем, что это все-таки уровень такой хороший. Уровень хороший, соответственно, цена тоже хорошая. Но мы это сделали, друзья, и поэтому сейчас мы призываем вас сделать свои сто процентов, так как место есть, дата объявлена. Сейчас, кто не знает, мы об этом скажем, Светлана, готовься. И все, что касается нашей стороны, сделано даже больше, потому что Светлана пригласила и меня, и Настюшу. Настя, кстати, здесь у нас, а, вот, я не знаю, надо будет, если что-то ее пригласить, сейчас поговорим. Вот, поэтому у нас будет трое, как хотите, поэтому проработка будет по всем уровням и системам. Вот, и на трое суток мы вас приглашаем, как минимум, можно больше. Но за трое суток мы вам обещаем, знаете, как мой дадыр, чистим, чистим, чистим, чистим, да? Вот, будет, будет, будет, чист, труба, чист, труба, чист. Поэтому будьте любезны, сейчас слушайте внимательно, что скажет, Светлана. Да, ребят, очень много было вопросов по ретриту, и мы решили все-таки сделать предновогодний ретрит. Почему предновогодний? Потому что мы с вами, наверное, такая каста людей, которым неинтересны салаты, шампанское, жареная курочка. да. Но когда все люди, вот этот вот чувство праздника, когда вроде бы хочется тоже порадоваться чему-то, а думаешь, а чему мы можем порадоваться в таком состоянии, когда у нас уже, в принципе, и так все радостно, но вот чего-то не хватает. И мы решили, что мы можем сделать каждый сам себе. Такой подарок, что в Новый год мы будем входить в обновленном состоянии, в новое, в новое пространство, в новой, в иной плотности. И это будет, наверное, как мне кажется, ну, мне кажется, что это будет самый, наверное, лучший подарок для каждого, когда будут иные понимания, когда будет э, э, у нас... У нас будет новое восприятие, то есть мы на этом ретрите не просто вам расскажем, как мы, не просто поделимся с вами своим опытом, а мы именно будем с вами заниматься проработками, проработками будем изнутри заниматься с момента э, внутриутробного состояния. И это очень важно, когда мы понимаем, что происходит с нашим телом, то... Тогда голова начинает отпускать тело. Оно его как бы благословит в иной путь, если так по-простому -по говорить. Да? Мы не будем с вами бороться, мы не будем голове доказывать, что ли. Мы просто расскажем, что происходит с нашим телом. Мы каждый почувствует и прочувствует, что есть наше тело. И когда мы будем знать, что происходит, какие процессы происходят на физическом плане то тогда будет понятно, какие процессы происходят на психологическом и психическом плане. И это очень важно, потому что перейти в автономный режим, перейти в автономию, это несложно. Сложно там закрепиться, сложно, а, сложно, наверное, с тем мировосприятием, которое у вас появляется в этом состоянии. И вы его должны удержать, потому что это, вот это действительно сложно, когда перед вами открываются все двери а вы привыкли всю жизнь сидеть в уголке, да, где-то, вот. и мы поможем вам выйти на этот уровень, конечно же, мы всегда будем рядом, и после ретрита, конечно, и будем всегда вас поддерживать, будем поддерживать друг друга, вы будете поддерживать нас, мы будем поддерживать вас, это если в двух словах. Да, если еще заменить все а, не просто, просто, да, <смех> просто и не просто. Вот. А, и вы знаете, на самом деле важно именно удержание этого состояния. И так как все трое суток вы и мы будем вместе, это будет, скажем, такой круглосуточный и, не знаю, беспрерывный ретрит. А с помощью этого, так как мы все будем в одной обойме и в одной связке таким образом мы действительно сможем удержаться вот, и суметь перешагнуть вот те привычные свои паттерны, так скажем, и так далее, и вот сделать так называемый квантовый скачок. И именно вместе это получается всегда, тем ретриты и являются такими эффективными и действенными, друзья. Поэтому очень важно понимать, что когда... Мы вместе, мы усиливаем друг друга даже не в два раза, если двое человек, и не в три раза, потому что один плюс один уже одиннадцать, Понимаете? А если нас будет хотя бы 12 плюс настрое, то сами понимаете, это просто, это просто мощная энергетика, мощная прокачка. Вот. И для вас, конечно, подготовлено все а, со своей стороны. И что я помню, озвучу. У нас будут как прохладительные процедуры в виде моржевания, закаливания, даже легкого, как кому какая ступень подойдет, до, конечно же, самых жарких моментов. Это сауна, которые в нашем распоряжении все три дня, весь дом, ретритный дом, четырехэтажный в нашем распоряжении. Это все находится под Мацестой, это ретритный центр «Цветок жизни», ой, под Сочи, простите, Мацесте. И что еще можно сказать, что кроме того, что, конечно же, все будем работать и с физикой, будет работать и сознание, включится и подсознание, поэтому здесь, как говорится, если говорить о том, что мы все как единый мозг, сознание, подсознание, тела, то тут на всех уровнях существования пойдет работа. И на самом деле возьмет столько каждый из нас, из вас, столько, сколько положено, сколько сможет унести. Поэтому сейчас торопимся отливать свои стаканы, чтобы было место, куда заливать. Делимся своими знаниями, делимся тем, что энергии что мы можем сейчас, если по мере того, как люди просят, востребованность, все это нужно, конечно же, сейчас реализовать. Вот такие дела. Продолжи, пожалуйста, Светуля. Эмоции переполняют меня. Да, эмоции действительно переполняют, потому что столько, я даже не ожидала, что столько ребят начнут писать, просто некоторые не готовы, что мы так быстро это все организовали, но просто целый день сегодня у нас, по-моему, всех троих прошел в переписке. Вот из разных концов земли, даже из других, потому что там из Германии позвонили, из Португалии написали, то есть очень много ребят, которые действительно хотели бы приехать, но не у всех получается по времени. Ребят, мы вас ждем, всех ждем, потому что я так думаю, что это только начало наших ретритов. Вот. И с огромным удовольствием будем их продолжать. Вот. И вопрос, Света, можно ли такое? Возможно ли такое? Климакс продолжается 10 лет. Жарь, приливы, желание много пить, воды – это паразиты просят. А нет, это ваша, ваша гормональная система, она не справляется с какими-то зажимами. Потому что 10 лет климакс продолжаться не может. Это климакс, это как бы переход с одного состояния организма в другое. Вот. Если 10 лет вот это вот приливы продолжаются, то это, скорее всего, не климакс, не климакс это именно какой-то э, закапсулированный ваш, ваш зажим, не проработанный, который э, только сейчас набирает обороты. Я бы вам все-таки рекомендовала его как-нибудь либо поработать самостоятельно, либо обратиться к тому специалисту, которого вы чувствуете, что может вам помочь, иначе это может вылиться в какой-то нибудь неблагоприятную болезнь вот. рима суперорганизатор. так еще так 40 дней это на будущее какие критерии отбора <coughs> ребят я сделала рим как раз и многие мне тоже по нему написали где я сказала что есть вероятность перехода в автономию за 40 дней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 Относительно по поводу комплимента, что я нашла дом, это все, все скажем, благодарности Насте, которая с нами Свиридова будет. Она сейчас зайдет минут через 20 нам, кто пишет, здесь реписки. И вы знаете, ребята, да, действительно... Сбиваешь. Ну, Андрей Сергеевич, хорошие слова. Да, когда уже понимаешь, что а, время пришло, тогда, видимо, вот идет вот такой, знаете, набор энергии. И хочется, хочется, хочется, чтобы мы объединились, и чтобы нас было больше, ребята, чтобы семья выросла к Новому году. И чем мы будем дружнее, чем мы будем больше понимать друг друга в одном потоке, тем, наверное, проще будет всем нам, и, соответственно, мы будем подтягивать тех людей, которые уже готовы, только еще не хватает каждому из них проводника. Поэтому будьте любезны, сейчас идет огромная на нас ответственность, потому что эти три 4 а, месяца будут достаточно, но они будут необычные. Я не хочу сказать, что они будут непростые, конечно, непростые, но когда говоришь непростые, кажется, что они сложные. Нет, они будут просто, как Света говорит, иные, иные, и нам нужно... Успеть, как говорится, всех с собой взять и вместе с вами трансформироваться, потому что один в поле не воин, это факт. Вот я светочка смотрю этот вопрос и а, про Прокшалану спрашивают, можно ли Прокшалану делать с содой? А, у меня, а, подождите, а кто это написал? А, ну да. Не зачитывали же про прокшалану, да, да, да, прокшалану с содой. И 40 дней мы озвучили. Угу. Я, я, Она честно... мягче, прокшалана с содой. Я могу, я могу сказать, Святую ли у нас, а у нее естественное очищение. То, что про лечится содой, чем солью, это факт. Либо можете сделать 50 на 50. Я начинала с соли, это было тоже прекрасно, нормально. Но когда рассказали про соду... Я стала делать содой. Сейчас я уже несколько месяцев не чищусь, потому что как-то вот действительно отпало желание из уже как-то дружить. Хотя раньше во всех чемоданах у меня первым делом укладывалась клизма, друзья, во все мои поездки. Вот, поэтому, да, прокшала на содой прекрасно. Пробуйте, если что-то еще требуется. Я долго сидела на сульфате тоже вот перед каждым заходом на чистое. Сейчас просто захожу и все. Вот, хорошо. Дальше. ага, Автономная жизнь пишет. Сейчас очень модно пробуждаться и просветляться. Что вы об этом думаете? Итак, про моду просветляться и пробуждаться. А просветляться и пробуждаться? Я об этом не думаю. Этот процесс либо есть, либо его нет. Об этом думать бесполезно. Благодарности, отличный дом, действительно, кто уже посмотрел, кто еще не смотрел, заходите наши инстаграм странички и там во всех наших, скажем, роликах, рилсах, этот йога-дом, этот йога-центр, я не знаю, как сказать, ретритный мега-крутой дом с хорошим хозяином, гостеприимным коврики, йога-коврики готовы. Все, что необходимо, зал закрытый для наших встреч, медитации, различных практик, готов на втором этаже, напротив, кухня, кому нужно будет хотя бы выжить соки, либо что-то приготовить из фруктов или овощей, которые вы любите, пожалуйста, кто-то приедет с детьми, которые осознанные и будут действительно дисциплинированно делать свою миссию и давать родителям и всем ä, сп спокойно в практиках быть тоже присутствует. Вот, И что еще у нас? Угу. Света договорит, да, по этой теме, пожалуйста, а я пока почитаю вопросики, отвлеклась ага, немного. Да. Угу. Так, по этой теме нам задавали вопросы по детям. Да, конечно, с детьми можно и нужно приезжать, можете приезжать всеми семьями, но это нужно четко понимать, потому что там места ограничены. Если вы готовы со своим ребенком делить одно спальное место, то, пожалуйста, пусть он приезжает, но чтобы это был ребенок э, в осознанном уже возрасте желательно, потому что э, если он будет постоянно дергать своего родителя, то и в результате родитель мало что получит, и других он будет просто оттягивать свое внимание. Если это уже какой-то возраст, когда он может сам себя занять, то почему бы нет? Конечно, но это нужно рассчитывать. Если вы хотите для своего ребенка комфорт, то тогда ему нужно будет, естественно, оплатить тогда отдельное место, вот, потому что по-другому я не вижу, не, не вижу как, а так, конечно же, приезжайте, потому что ребенок, если что, может спать ночью, а мы с вами будем ночью делать практики. Поэтому ничего страшного в этом нет, ждем максимально всех. И у меня спрашивали такой вопрос, я думаю, все-таки, наверное, стоит его здесь озвучить, не раз уже задавали, возможно ли какая-нибудь рассрочка, можно ли заплатить там, когда приедем на ретрит, можно ли не всю сумму. Ребята, мы к каждому подходим индивидуально, поэтому если у кого-то что-то как-то не получается по финансовым возможностям, пишите, пожалуйста, в личку, и мы индивидуально обсудим каждую ситуацию. Вот это то, что касаемо ретрита. Да, и то, что касаемо ретрита, Света уже все озвучила, что возможно, рассрочка и другие дела, потому что основа у нас уже понятна, и мы продлеваем да, предоплату, продлеваем предоплату, до какого числа у нас получается можно сделать предоплату. До конца недели мы точно договорились. Вот, угу. и дальше уже давайте по ходу, потому что сейчас все больше и больше людей раскачивается, комфортных и таких именно. Отдельных спальных мест 12, не считая нас. У нас уже три забронированные, это 12 плюс 3. Хорошо. А, вот отлично. У нас же вопрос поднял Давайте заходим. Алло, можно да, два вопросика задать? Здравствуйте. Давай, давай Так, два вопроса. Первый. Все это железобетонно, что ретрит. Пройдет, то есть уже все забронировано и можно покупать билеты. Правильно понял? Да, у нас уже у некоторых людей билеты куплены, поэтому в любом случае мы проведем этот ретрит, даже если, если он выйдет на то, что просто мы оплатим кому-то это помещение. Мы в любом случае приедем уже и точно его проведем. Второй вопрос уточняющий. С 13-го написано, 13-й день въезда, и 14, 15, 16 число это день ретритов. А, Хороший он... вопрос. Угу. А, а что в Я хочу сказать, месяца. что ответил, ответил организатор а, нам 12 это же воскресенье будет, да? Вот. А заезд, заезд, в общем-то, считается, с 12 часов следующих суток. Вот, с 12. 13 с 12 часов. Соответственно, мы заканчиваем 14 то есть мы как-то на 16 заканчиваем. Ночью выезд, он писал же нам, во сколько? После 12 Сейчас я посмотрю, ребята, потому что мы немножко тут в сутках запутались, мы на сутки раньше приезжаем. Сейчас будет ответ. Тагир, давай пока следующий вопросик. Так, и что еще? Так, это ясно этим понятно. По-моему, все. Ну, все, я, ребят, с вами вчера уточнял, все, я еду, на 95% я с вами, друзья. Вот, все, завтра планирую на самолет купить билет туда и обратно. Ну, и все, видишь, все получится, все, будем вместе. Благодарю. Все круто, здорово, ага. Так, еще такой Мы вопрос... Попросили.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 С благодарностью к своему телу, с благодарностью к самому себе. Это очень важно. А уже не первый раз слышу, что сыроедение губит, губит зубы. Так ли это? А губит зубы не сыроедение. Во-первых, сыроедение, если неправильное сыроедение, да, то есть нужно очень четко понимать, когда ты на сыроедении, мы очень часто там начинаем смешивать те продукты, которые не очень полезны, не очень хорошо сказывают на нашем организме, это первый момент, и, наверное, как раз портят зубки больше, когда мы неосознанно начинаем кушать фрукты, Просто их начинаем кушать, не осознавая, что происходит в нашем организме, в том числе и зубы. И вот, это вот, а, вот эти вот кислоты фруктовые, они съедают нашу эмаль. Но если делать все правильно и все вовремя, то, конечно же, мы не только сохраним наши зубки, но и подлечим те микротрещинки, которые есть, которые образовались на обычном стандартном питании. Это очень важно. поделитесь, если возможно, как вы перемещаетесь в самолетах, в поездах, без кодов. Или у вас я нет... бы это не озвучивала, ребята. Да. Я бы это не озвучивала здесь, я прямо уже написала. Я думаю, что это к лучшему, как вы думаете. А потому что, Света, а что у тебя звук пропал, или мне кажется? Нет, тебе кажется. А я, насколько знаю, что по России в передвижении в самолетах и в поездах их не требуют. Поэтому, когда... да, если что-то торговых центров требуют, мы туда не ходим. Ребят, заезд у нас 12 часов, точно так же, как я и сказала в начале. Заезд 12 часов, поэтому единственное, что мы заезжаем 12 пораньше вечерком. Поэтому если у кого-то там самолет будет в 9, в 10, там в 8 утра, то не переживайте, мы этот вопрос урегулируем, понимаете. То есть мы будем считать, что все хотя бы, чтобы в час мы уже начали, если мы хотели в 11 начать, то хотя бы в час, а в понедельник 13 мы начнем наш ретрит. Давайте так, постарайтесь, чтобы вы все приехали вот к этому времени. Вот Сагир спрашивает, полная предоплата? Да, ничто не укрепляет веру в человека, как предоплата полная предоплата полная отдача полное доверие на сто процентов чтобы не было пути на знаете как это вот? правиться надо да? что это за кавказская пленница да когда там его держат с двух сторон но он уже так вот ну что ж друзья да, мы не будем про это говорить. Многие считают, что овощи полезнее фруктов. Ну, я думаю, что здесь лучше посмотреть по щелочной, на, на, как бы на составляющей, и кислотной. Наверное, так все-таки, чтобы меньше. Хотя уже столько всех, всяких учений, что кто-то уже опровергает, что щелочная среда должна доминировать примерно 80%. Поэтому что скажешь, Света, ты по этому поводу? Так, я, вот наверное, что, ребята, все-таки учитесь слушать свое тело, учитесь доверять своему телу. Если вы чувствуете, что вам нужна, нужен какой-нибудь такой взрыв эмоций, бодрячок, то, конечно же, я бы порекомендовала какой-нибудь цитрус съесть. Но если вы понимаете, что вам нужно, например, что-то другое, то прислушайтесь именно к тому продукту, что ваше тело на данный момент просит. И когда вы начнете об этом, на, вот так вот чувствовать свой организм, то постепенно вы поймете, какие продукты у вас сам организм начнет отталкивать. И у вас их будет все меньше и меньше. И вы тогда будете четко понимать, что для вашего организма на данном этапе более приемлемо. Угу. Ага. А, это как раз не выключилось, супер. Я хотела бы пригласить Настю к нам. Настя, она, она, там говорит, что у нее тоже освещение сегодня не очень. Видимо, экономия света идет во всех наших домах. Я тут за вас, за всех взяла свет, девчонки. Поэтому, если Настя зайдет, она как раз расскажет нам вот тот вопрос, который задали про зубы. Вот да? Уже не первый раз слышу, что сыроедение губит зубы. Это так, вот это что мы попытались сейчас ответить, но а лучше, чем еще и специалист, который получила на своем опыте, вернула красивые зубы наша Анастасия да, Свиридова, которая будет с нами вместе, и мы, которые будем с ней, вот, никто не ответит. Настя, если ты зашла, будь добра, включай микрофон, камеру, где то у нас. Вот, зайди к нам в Zoom, дорогая. Я думаю, что сейчас она будет. Вот, и... У Насти как раз для всех, кто будет на первом ретрите в этом году, предновогоднем ретрите, у нее для вас, для всех есть очень много практических советов и такую информацию именно для таких особых встреч. Так, сейчас, сейчас включают всех. Так, и что еще у нас, Светочка? А вот после сущих дней пока нас заходит. Началось мочеиспугание частое и непропорционально выпитому. Вот. Вы еще стаканное, наверное, Отлично. так, а Так, ну, во-первых, нужно понимать, сколько... Ем фрукты и овощи. Во-первых, нужно понимать, сколько вы э, были на сухих днях. Во-вторых, очень хорошо бы вам добавить свой рацион побольше седерея. Он э, богат калием, который калий задерживает именно вашу воду, природную воду, которая вырабатывается у вас, а не которая поглощается с фруктами, либо с овощами. Вот это первый момент. И второй момент, нужно понимать, <клышленный кислот> что вот это вот мочеиспускание, который, про которое вы говорите, это чистая психосоматика, это психосоматика именно вашего женского начала. И я вам не могу прям ответить полностью на этот вопрос, потому что очень мало вводной информации, но я бы все-таки рассмотрела, что вы, что вы не принимаете в себе, именно не, не то, что вы берете, а вы что-то в себе не принимаете, вам не нравится в себе. Какой-то момент, который касается именно вашей женственности. Это если в двух словах. Ну и, конечно же, очень хорошо растяжки. Растяжки, начинайте делать растяжки. И есть очень много физических упражнений, очень много в йоге упражнений очень в интернете можете посмотреть и почувствовать, какие именно вам подходят, потому что нужно укреплять именно тазовые мышцы, и они укрепляются очень многими упражнениями. Это здорово. Много упражнений мы можем показать по поводу укрепления различных частей тела, в том числе и проработка тазобедренных, да, и всех этих мышц малого таза. Это к нам с Настей. <с Друзья, ну что ж, мы ждем Настю. Я, к сожалению, должна была отключить YouTube, потому что у меня тянет звук, тянул звук, не написали. А, как сейчас меня слышно? Получше? Сейчас отлично слышно, да, если что, я буду читать. Будь добра, да, если там что-то есть, я сейчас не знаю. Настя, пожалуйста, заходи к нам, и мы тебя ждем, дорогая Наша. Сейчас посмотрим. Я буду в чате зум только читать. А Настенька тут, включайся, Настен. Угу. Куда переводить средства? Напишем, Тагер. Напиши мне в личку, пожалуйста, в Телеграм. Привет. Так. Все на свету. Привет, отлично. Клевая красотка, красотка красавица. Угу. Вот, и волосы такие же Настя может всем порекомендовать, как это отращивать и все-все-все. Настя, ну говори, а ты будешь включаться, или мы будем смотреть на твою красивую фотографию? Да, я так будет? буду, потому что смысла нету. Давай. И хорошо, у хорошо. меня, тем более, с интернетом деревенским тут прыжки, чтобы не тянул на картинку. Хорошо, хорошо. Так... А ты слышала вопрос по поводу того, что считают, что вот на сыроедении... Летят зубы, и вот как раз это твоя тема, как раз ты тоже это самое прошла. Скажи, пожалуйста, что ты можешь... Да, тема зубов очень обширная. За 11 лет сыроедения, год фруктоедения и 3 года автономии. Вот, то есть, ну, не, не автономии прям три года, понятно, да, вот в процессах в этих, именно автономных. И голодания, да, уже сколько? 2013 -го. то есть здесь очень важен уход, гигиена и, естественно, питание, да, и очень важен уход. Я за этот год, наверное, изучила, не знаю, как стоматолог, ну почти, да, об этих зубах, потому что прошла и марафон, по гигиене и личной, да, марафон, и общалась с этим стоматологом таким, который хочет сохранить ваши зубы, а не обогатиться, поставив импланты или коронки. Она мне просто отреставрировала зубы просто из, из того, что вот уже две половинки было, и она мне просто сделала зуб из этого, как это называется, э реставрационный материал, МНЛ+. То есть это... Просто создала мне зуб, да, чтобы там не ставить никакие штуки, да, там. то есть у меня все зубы как бы свои, но там был такой уже плачевный вариант. И это просто из-за того, что был межзубной кариес. И Это был сыроедение, это были постоянные там чистые дни. Ну и много спорта, и радости, и счастья и все такое. Вот. И реально нельзя забивать на заботу о зубах как многие сыроеды, как и я, те там еще первые там пять лет, ой, не надо зубы чистить, ой, поешь яблочко, зубы почистятся, не надо ничего делать, ага. То есть вот эти все моменты, что я узнала, да, что я получила информацию, знания, и на себе уже почти год это все делаю, я буду рассказывать на ретрите, подробно все <смех> показывать, рассказывать и ну, как бы, расскажу, расскажу об этих всех знаниях. Вот. Но одно могу сказать, что гигиена. Если вы соблюдаете гигиену, вам не нужны стоматологи. Ну, естественно, правильное питание, потому что слюна должна определенно быть во рту, да. Даже когда вы на, на автономии, ну, сколько я общалась с такими людьми, ну, немного, да, их, а, ну, они, они чистят зубы, вот даже, как бы, мне сказали, образуется белковый налет, вот девушка одна, 7 лет уже, она говорит, что да, я иногда чищу зубы, потому что образуется, ну, не каждый день, но белковый налет, вот, вот так вот, то есть, и про щетки расскажу, и про эко-щетки, какие вообще... Причиндала нужны, и как вообще, в общем, все-все эти процессы, сколько у нас поверхности зубов. Хорошо, хорошо, <свят> оставим это на потом. Да, просто я смотрю на время, время опять у нас неумолимо бежит, мои хорошие. И есть еще, наверное, вопросы на канале, и эм, я хотела бы еще напомнить, что э, Настя знает, Точно, как можно начинать тем людям, которые вообще ни разу, ни разу не закаливались, но понимают, что это очень интересный опыт и имеют к этому интерес, но не знают, с чего начать. И Настя как раз-таки вас проведет самых, малейших, самых без таких обидных процедур. Друзья, вот, практики будут различные, горячие, жаркая, йога будет тоже жаркая, разная. Вот, энергетические практики, наполнение утреннее, вечернее, и кто сможет сколько... Унести уже, как говорится, уносим. Ребят, еще спрашивают про гвозди, вот здесь в чате, в зуме. Какие будут гвозди? Гвозди будут разные. Я привожу, привожу свои анатомические, Светочка привозит свои анатомические. Постарайтесь обзавестись гвоздями, если что-то. Я могу немножечко... Вот Леночка хочет закаливаться, прекрасно. Я могу немножко подсказать по гвоздям, если что, пишите в личку. Вот. И а, что еще можно сказать? Что еще можно сказать, или Настя? Если есть вопросы, пока нет вопросов, может быть, кто-то продолжит про ветрит сказать. И выезд у нас будет, смотрите, заезд у нас до 12, с 12 считается, но мы думаем, что мы все заедем к часу, чтобы в час начать программу. Наверное, так, да, Света? Рима, мы да. сегодня разговаривали со Светой. Ага. А, так, с 12 заезда, когда, то есть где-то 2 часа мы даем, чтобы, ну, 2 часа точно хватит на то, чтобы они оккупировали территорию, оккуп, оккупировались. И потом два часа, это будет общение, знакомство, а дальше уже программа. Два часа. Хорошо, хорошо. Просто... А вот в четверг, когда выезд там да. до 11 выезд, и в этот день уже никакой программы нету, то есть уже вот эти сборы, такой вот все уже день такого вот релакса Отлично. без программы истории. Учитывая, что у нас ночи мы будем осваивать. Я думаю, что это никого не огорчит, да, что мы будем полдня заезжать. Это нормально, действительно. Прекрасно. Вообще классно. Замечательно. Хорошо, хорошо. Но я просто говорю о том, что очень такой доброжелательный у нас хозяин, и я думаю, что мы могли бы даже, если у кого-то будут чуть-чуть такие ранние, то имейте в виду. Хорошо, хорошо. Депривация. Так, да, ну, будет. Второй день, вторника вторник, на среду. Без депривации точно никак обязательно будет. Будет очень кайфово. Ребятки, я, к сожалению, уже мне нужно бежать. У меня тут такая тетенька тяжелая, сейчас с ней прорабатываем Поэтому я вас всех жду. Я очень рада, что сейчас мы команда из Рима и снасти Они просто великолепные мастера. И я хотела бы, чтобы не только я это поняла, чтобы вы это испытали тоже на себе, испытали то испытали и посмотрели какой потенциал вас, насколько вы себя а, жалеете миру и себе так некрасиво. вы просто великолепны мы вас ждем на этом ретрите чтобы вы раскрылись по полной. Я вас всех люблю всех обнимаю спасибо огромное а, что столько задаете вопросов и жду конечно же следующего четверга. спасибо всем всем пока спасибо Светуля. спасибо настя. Рады вашим вопросам, друзья, и до встречи на ретрите 13 декабря в Сочи Матесте. Пока!